Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Немизмат. Сегодня на обзоре у нас монеты номиналом 1 рубль 2009 года чеканки. В 2009 году случилось значимое для нумизматов, собирающих современные монеты России, событие. В этом году произошла смена материала, применяемого для производства рублей. Ранее они чеканились на медно-никелевых кружках, а с середины 2009 года для их выпуска стала использоваться сталь, защищаемая тонким слоем никеля. Монеты чеканилась на обоих монетных дворах. Оба монетных двора имеют магнитные и немагнитные разновидности. То есть основных разновидностей у нас 4 в общем. Но каждый монетный двор имеет под 2 магнитные и немагнитные. Но если начинать рассматривать все элементы и отличия одной монеты от другой, то можно выделить аж до 20 разновидностей московского монетного двора и до 15 разновидностей Санкт-Петербургского монетного двора с магнитной и немагнитной стороны. Сейчас всех их разбирать я не буду, но если вы хотите, чтобы я разобрал, поддержите это видео лайком и напишите комментарий, что хотите подробный обзор на данную монету. Что касается цен. Если у нас один рубль Санкт-Петербургского монетного двора магнитный, в хорошем состоянии, лучшем, точнее, он стоит около 30 рублей. Немагнитная монета Санкт-Петербургского монетного двора достигает в отличном состоянии, стоимости в 50 рублей. Московский монетный двор, у нас в ценах не очень преуспел, и магнитные и немагнитные разновидности стоят около рубля, то есть свой номинал. Что касается браков. Среди браков у нас есть такие браки, как поворот, раскол, выкрышка и смещение. Также есть брак чеканка на не своей заготовке. Стоимость таких монет обычно начинается с 5000 рублей. Известно о нескольких монетах 1 рубля 2009 года, которые тяжелее стандартам. Для чеканки одних использовались кружки от отставки для металлических монет. Масса таких рублей 4,44 грамма. Есть более тяжелые экземпляры с массой 4,7 грамма. Возможно, кружки для них были вырублены из листа для 5-рублевок. Отличия тяжелых экземпляров хорошо видны при сравнении боковой поверхности со стандартными рублями. Ну что ж, я благодарю вас за просмотр данного видео, ставим лайки, подписываемся на канал, ну а я с вами не прощаюсь, я говорю, до новых встреч.